Вопрос не в том, чтобы выбрать между истиной и иллюзией. Потому что все двери, которые только бывают снаружи, ведут в иллюзию. Истина внутри вас. Она в самом сердце ищущего. И если на одной двери написана иллюзия, а на другой написана истина, не беспокойтесь о том, чтобы между ними выбирать. Иллюзорны обе. Истина есть вы сами. Истина есть само ваше сознание. Будьте более мдительны и более сознательны. Суть не в том, чтобы выбрать правильную дверь. В вас темно, потому что вы несознательны, и никакой внешний свет не может помочь. Я могу сейчас дать вам лампу, но она не поможет. К тому времени, как вы дойдете до своей комнаты, она погаснет. Вам нужно будет стать более сознательным, более и более сознательным и бдительным, чтобы ваше внутреннее пламя и только оно освещало окружающее вас пространство. В этом свете вы увидите, что все двери исчезли. Дверь, которая была иллюзией, и дверь, которая была истиной, исчезли обе. Они были взговой. По существу, обе они вели в одно и то же место. Они создают только видимость выбора. И вне зависимости от того, что именно вы выбираете, вы всегда выбираете одно и то же. Обе двери выходят в один коридор, пройдя по которому, в конце концов, вы оказываетесь в иллюзии. Таким образом, задача не в том, чтобы сделать правильный выбор. Задача в том, чтобы стать более бдительным.